Двухтысяча семнадцатый год. Двадцать восьмое сентября. Двадцать три часа вечера. Маслянина. Температура воздуха на улице плюс один градус по Цельсию. Надежда Мицкевич. Проект «Я красавчик».